Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. В этом видео хотел бы вам рассказать о одном очень интересном и удобном а, плагине для редактирования транзиентов, а, ну вообще так называемый Транзин Шемпер. Их, конечно, очень много сейчас на рынке, но вот этот мне прям особенно приглянулся, и я им в последнее время только и пользуюсь. А, речь идет о Waves с Mac Attack. Это новый плагин, который был разработан именно для управления а, скажем так, стадии атаки и релиза, или в данном случае называется, это sustain звука, а, когда и где это используется. А, возможно, это не самый частый прибор, который вообще используется в а, произведении мастеринге но в последнее время это очень популярный прибор, который а, применяется либо на барабанах, либо на каких-то перкуссионных а, инструментах, а, либо каких-то, например, электронных инструментах, где нужно выделить атаку. А, этот прибор очень помогает хорошо в каких-то загруженных миксах, Выделять какие-то перкуссионные Или какие-то очень такие острые партии Которые должны быстро прозвучать И исчезнуть То есть это не для фонов каких-то партий Не для вокала Это именно для каких-то таких вот ритмических пульсаций Арпеджиаторов может быть Но в основном, конечно же, это в 90% случаев Применяется либо на барабанах, либо на перкуссии И это позволяет просто подчеркнуть чуть-чуть звук того или иного барабанного элемента. А, здесь у меня а, загружена просто обычная партия драмера с обычной барабанной установкой, а, и вот у меня есть, есть две шины а, бочки и Снейра, на которые я каждый поставил этот плагин. А, давайте рассмотрим вообще, как он работает. А сейчас вот без его влияния у меня звучит микс. И я могу сейчас э, я редактирую плагин который стоит на канале с бочкой могу усилить атаку бочки То есть слышно что бочка стала такая более выпуклая более насыщенная но при этом она плюс-минус осталась на том же уровне то есть я ее не просто сделал громче а именно этот щелчок атака стала более такая выпуклая но сама бочка осталась на том же месте где она и была помимо атаки здесь также можно воздействовать на сустейн то есть это как раз та часть звука которая Тянется уже после, то есть у нас произошла атака, как правило это где-то до 20 миллисекунд звука, то есть это очень короткий промежуток времени И все остальное до следующего удара бочки или там этого инструмента, вот этот хвост, который тянется, это называется сустейн И вот этот сустейн можно, если что, тоже подредактировать Давайте послушаем в соло То есть слышно, что у нас поднимаются такие, скажем так, шумы между ударами бочки. То есть плагин начинает сам поднимать то, что у нас между вот этими атаками и ударами происходит. Иногда это бывает полезно. Ну, в данном конкретном примере не очень, но в некоторых бывает, что бочку хочется сделать такой более выпуклый и массивный, а она... Просто из-за того, что так записалось микрофоны, там немножко не хватает вот этой вот округлости, то есть только слышен щелчок, а вот этого хвоста не хватает. И можно усилить. То же самое, кстати, на снайре. Давайте сразу посмотрим на, сне... на примере Снейра. А... Вот можно чуть, чуть усилить вот этот звук при а, призвук атаки по рабочему барабану и вот этого подструнника. То есть, таким образом, малый можно сделать таким более длинным, но опять же, здесь в конкретном примере такой малый немножечко а, с таким резонансом не самым приятным, но если его отфильтровать или в каких-то других ситуациях, это будет полезно. Но чаще, конечно же, его используют именно для а, стадии атаки. Ну, то есть слышно насколько более мощным становится звучанием бочки и рабочего барабана в данном примере а, также должен отметить что это работает и в обратную сторону то есть если вы хотите наоборот сделать звук помягче вы можете атаку вот эту звуком прибрать и сделать его таким более а, скажем так отстраненным этот звук то есть более второплановым То есть сейчас малой стал такой более мягкий, из-за того, что я вот эту атаку здесь чуть прибрал. А, ну и то же самое касается Сустейна. То есть можно сделать более короткий звук, оставив одну атаку нетронутой или ее чуть усилив, а Сустейн краски наоборот прибрать. То есть вот Снейр у нас такой стал максимально короткий, сухой. Ну, думаю, идея понятна, тут уже дальше можно поэкспериментировать. Давайте поговорим об остальных органах управления. Здесь, в принципе, все очень э, примитивно и все понятно. Здесь никаких э, сложных настроек нет. То есть вы э, выбираете скажем так, на слух продолжительность той или иной стадии, то есть в данном случае стадии атаки у нас длится 10 миллисекунд. Я, как правило, это бывает достаточно, но в некоторых редких случаях, например, на какой-то очень плотной жирной бочке или там том барабане, можно эту атаку увеличить, чтобы не было слишком такого щелкающего звука, а он был более такой мягкий, выпуклый. То есть атаку можно увеличить. Ну, здесь достаточно большой, конечно, диапазон либо ее наоборот уменьшить, чтобы сделать звук более острым. Далее у нас идет огибающий по которой, собственно, поднимается этот транзиент, то есть он усиливается, а дальше идет после усиления спадение. И вот оно идет либо по ровной такой линии, либо оно идет резко, то есть прям сразу обрывается, либо оно плавно чуть, -чуть закрывается, то есть чуть, чуть просто разный характер вот этого транзиента становится вот этого усиления. А, то есть это опять же тут нет никаких правил, здесь только все эксперименты, а, все зависит от вашего исходного звука, от темпа проекта. То есть тут а, этот тот плагин, который нужно настраивать максимально на слух и максимально скажем так на груз то есть у вас должен получиться определенный груз благодаря вот этим параметрам которого вы хотите получить здесь также есть параметр чувствительности потому что у нас бывает входной уровень разный каждый раз где-то например бывает материал в котором вот эти транзиенты сами по себе они не очень хорошо выделены то есть у вас есть какой-то например общий шум звука и в нем внутри какие транзиенты происходят и чтобы плагин точно понимал где происходят эти транзиенты можно вот это то чувствительность увеличить либо наоборот если плагин вообще все начинает бездумно очень сильно поднимать а, можно эту чувствительность наоборот чуть прибрать ну то есть, здесь опять же все очень интуитивно показывается сверху на а, вот этом дисплее и это все можно подправить но как правило значений по умолчанию для обычных ситуаций более чем достаточно то же самое касается и а, релиза то есть эти хвосты тоже для них есть своя чувствительность и, а, можно их а, тоже подредактировать а, здесь я думаю тоже понятно длительность вот этого собственно релизного хвоста тоже надо отстраивать под свой материал каждый раз и спад собственно как он происходит то есть после того как у нас увеличилась либо уменьшилось, а, то есть вот это все я думаю понятно далее у нас есть драйвы то есть мы можем очень сильно разогнать этот эффект и его просто чуть подмешать к исходному сигналу это кстати тоже очень будет полезно давайте попробуем сделать это со снейром например я его сделал таким более острым коротким То есть вот так вот он звучит э, в, в полностью вэд, то есть 100% эффект. И могу его просто чуть-чуть подмешать к исходному сухому сигналу. То есть таким образом у нас остается живость звучания вот этого исходного э, звука рабочего барабана, но при этом еще добавляется эта атака и плотность от э, обработанного сигнала. Ну, то есть слышно, насколько мощнее и живее и плотнее звучит рабочий барабан в миксе, вот с такими даже настройками, с чуть-чуть небольшим подмешиванием, э чем вот без этого плагина. Поэтому тоже советую с этим поэкспериментировать. Очень-очень полезная функция. Далее здесь есть выходная громкость, потому что, конечно же, из-за того, что мы вот в таких иногда некоторых ситуациях слишком сильно разгоняем атаку, естественно, у нас микровсплески по громкости происходят, потому что у нас транзиент увеличивается по своей громкости. И, естественно, это приводит к перегрузкам. То есть мы либо можем прибрать выходную громкость но тогда у нас будет скажем так более выраженный щелчок а все остальное уйдет а, на задний план в плане сустейна звука то есть он станет тише Ну, сейчас слышно, то есть уровень сигнала примерно одинаковый, а, но уже сам сам звук рабочего барабана абсолютно кардинально разный. Если до этого он был а, без плагина такой длинный и более протяжный, то сейчас он прям стал такой задавленный и короткий. А, второй вариант еще также использую здесь встроенный лимитр, который а, не дает превышать лимит а, вот этим вот транзиентом и вот здесь он показывает что он срезает, то есть он не даст превышение в 0 децибел то есть этот лимитер будет просто обрезать те транзиенты которые у нас превышают 0 то есть у нас будет вот здесь все время доходить до 0 но не выше как бы сильно мы не разгоняли это тоже полезная функция здесь будет показываться насколько у нас срезаются тик Пике. Также есть клипер, который чуть по-другому срезает клипы То есть два разных режима, клипер более такой жесткий, лимитер он чуть-чуть как бы помягче работает и оставляет все-таки чуть воздействие. Ну, либо по умолчанию это все выключено, то есть можно выключить, но он будет показывать вот этим индикатором, что у нас все-таки перегрузка происходит, то есть из-за таких вот очень резких значений, поэтому в таких случаях имеет смысл, конечно, выходную громкость прибрать. Ну что ж, думаю, что с этим все понятно, обязательно попробуйте этот плагин у себя, если у вас есть возможность его потестировать. Uh, у себя в своих работах он действительно сегодняшний день из uh, Transient шейперов такой один из самых гибких, самых качественных удобных. Я в основном сейчас только им пользуюсь, хотя раньше пользовался, uh, например, тем же SPL Transient дизайнер то есть тоже неплохой плагин, но он менее... Uh, Гибкий, у него меньше настроек и не всегда он очень, достаточно качественно срабатывает Этот как раз больше работает, потому что можно поменять законы, как у нас этот транзиент усиливается Можно поменять длительность очень удобно Большой достаточно диапазон эффекта самого, чувствительность Ну то есть здесь все, что нужно для этой, для этой задачи, здесь все в принципе реализовано вот, Поэтому советую вам также его попробовать ну что ж, в этом видео у меня все, увидимся с вами в следующих видео уроках, с вами был Дмитрий Русул, всем пока!